Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. В нашей сегодняшней повестке тема действительно общенационального значения. Разговор пойдет об обеспечении экологической безопасности страны, о тех практических задачах, решения которых должно быть реализовано в ходе нашей совместной работы. Речь идет о защите природы, улучшении условий жизни. Граждан России, качество среды обитания прямо влияет на развитие демографического потенциала и здоровья нации. В конечном итоге свидетельствует об отношении к будущему собственной страны, к сегодняшним и к будущим поколениям. Проблема охраны окружающей среды стоят сегодня перед всеми экономически развитыми странами мира. И на саммите восьмерки в 2006 году они были отнесены к числу глобальных вызовов современности. Мы не раз и предметно рассматривали эти вопросы и в рамках Госсовета России, и на правительстве Российской Федерации, и на Совете Безопасности. У нас принята экологическая доктрина и федеральный закон об охране окружающей среды. Главная задача нынешнего этапа в том, чтобы, во-первых, последовательно и до конца реализовать уже принятые решения. Во-вторых, создать действенную систему экологической безопасности в стране, такую, которая эффективно справлялась бы с имеющимися техногенными и антропогенными факторами загрязнения. И при этом результативно отвечала бы на возникающие новые проблемы и новые вызовы в этой сфере. В условиях экономического подъема наша промышленность транспортные, инфраструктурные комплексы, постоянно увеличивают техногенную нагрузку на природные экологические системы. Так, по мнению экспертов, темпы роста образования токсичных отходов достигают 15-16% в год, опережая тем самым, как мы с вами видим, значительно темпы роста ВВП. Кроме того, в целом в ряде регионов начата реализация крупных инвестиционных проектов, что, естественно, неплохо, даже хорошо. Мы с вами давно об этом говорили, начали их реализовывать. В реализацию этих проектов вовлечены большие по протяженности территории России, ранее относящиеся к так называемой дикой природе, в их числе строительство газопровода «Северный поток», нефтепровода «Восточная Сибирь» «Тихий океан». Такие программы, как освоение шельфов зоны Баренцева, Карского, Охотского морей, развитие приполярного Урала. В этих районах последствия интенсивной хозяйственной деятельности должны быть минимизированы. Негативные последствия, естественно, должны быть минимизированы. При этом надо восстанавливать окружающую среду, загрязненную в результате прошлой хозяйственной деятельности и аварии. Ее последствия еще отмечаются в Красноярском крае, в Барьянской, Челябинской, Свердловской, в целом в ряде других областей. Особое внимание следует уделить экологической чистоте источников питьевого водо водоснажения. Экологи считают, что в некоторых регионах от 35 до 60% питьевой воды не удовлетворяется санитарным нормам. Это очень опасная цифра. Все еще не удается остановить загрязнение целого ряда бассейнов рек в европейской части страны, в Сибири. А наиболее высокими темпами оно идет вокруг российских мегаполисов, крупных городов. Более эффективно должны решаться проблемы утилизации отходов, а также выбросов вредных веществ в атмосферу. В том числе и в связи с ростом промышленности и объема транспортных перевозок. По оценкам с 1999 по 2006 год... Выбросы от предприятий и других стационарных источников выросли более чем на 10%, а от автотранспорта более чем на 30%. И, наконец, надо учиться эффективно защищать интересы России в этой сфере на международной арене. Прежде всего, парируя угрозы экологической безопасности, вызванные трансграничным загрязнением территории Российской Федерации. Так в последнее время обострилась экологическая ситуация в регионах Балтийского, Охотского, Черного, Каспийского морей, в бассейнах рек Амур и Иртыш. Подчеркну, разговор об экологических проблемах сегодня надо вести в наступательном и практическом ключе. И выводить природоохранную работу на уровень системной, ежедневной обязанности государственной власти всех уровней. Правительство должно ускорить принятие федеральной целевой программы по химической и биологической безопасности на 2009-2013 годы. И в целом создать необходимые предпосылки, чтобы в дальнейшем рост российской экономики базировался на высоких экологических стандартах. Кстати говоря, такие технологии, как правило, являются в конечном итоге более эффективными и с экономической точки зрения. Мы об этом еще поговорим позднее. Это напрямую будет связано с ростом производительности труда в стране. Условия для постановки и решения таких масштабных экологических задач, конечно, у нас есть. Выросли и финансово-экономические возможности, стимулы для внедрения в промышленность экологически чистых технологий, программ ресурса и энергосбережения. Сформированы также правовые условия для государственно-частного партнерства в этой сфере. И что немаловажно, выросла общественная активность в зонах экологической политики. Все это значимые предпосылки, чтобы совместными усилиями добиться здесь реальных практических результатов. Хочу это подчеркнуть. Мы в состоянии это сделать, и мы обязаны это сделать. Я предоставляю слово для доклада Дмитрия Анатольевичу Медведева. Пожалуйста, Дмитрий Анатольевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, уже в ближайшие годы качество окружающей среды станет одним из ключевых факторов конкурентоспособности страны и каждого российского региона. Не говоря уже о существенном влиянии этих факторов на демографическую ситуацию, на здоровье нации. Как только что отметил в своем вступительном слове президент России, в условиях роста нашей экономики крайне важно заложить экологическую платформу ее развития. И хотел бы более подробно остановиться на решении этой задачи в практическом плане. Прежде всего, или первое, о недостатках правовой базы, природоохранной деятельности. Несмотря на наличие специального законодательства, тем не менее, она сегодня не стимулирует переход на экологически эффективные технологии и проведение природоохранных мероприятий. Не определен статус и режим регулирования пограничных и трансграничных водных объектов, то, о чем только что Владимир Владимирович сказал, и особо охраняемых природных территорий. Медленно идет реформа технического регулирования, что тормозит разработку обязательных экологических требований, несмотря, кстати, сказать на то, что э, изменились принципы формирования технологических регламентов. Отсутствуют, кроме того, правовые механизмы возмещения экологического вреда. Говоря в целом, надлежащее качество окружающей среды должно быть сегодня законодательно закреплено, как необходимый элемент просто социальных стандартов жизни в стране. Считаю, что поправки в законодательство, направленные на охрану окружающей среды и повышение энергоэффективности экономики, могут быть внесены уже до конца текущего года. Во-вторых, должны быть предприняты серьезные меры для ликвидации отходов, накопленных в результате десятилетий хозяйственной и военной деятельности, а также тех техногенных аварий, которые произошли в нашей стране. Достаточно сказать, что на территории России в отвалах и хранилищах накоплено более 80 миллиардов тонн твердых отходов. При этом одновременно надо стимулировать создание в российской экономике целого сектора чистых технологий. И один из путей – это ужесточение санкций за негативное воздействие предприятий на окружающую среду. Пока позитивная тенденция к сокращению наблюдается – только по сбросам загрязненных сточных вонт. Эта тенденция образовалась, ну, может быть, лет 5-7 назад. Их объем уменьшился примерно на 40% против тех показателей, которые были в начале 90-х годов. Но не отвечают санитарным правилам и нормам порядка 40% поверхностных и 17% подземных источников питьевого водоснабжения. При этом увеличиваются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, растут объемы отходов и площади нарушенных этими проблемами земель. Главные виновники здесь это так называемые грязные предприятия и автотранспорт. Самое высокое загрязнение атмосферного воздуха от промышленных предприятий зарегистрировано в Норильске, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Новокузнецке, Череповце. А от автотранспорта в главных наших мегаполисах в Москве, в Санкт-Петербурге, в Краснодаре. <coughs> Речь шла недавно об этом на встрече в Челябинске. Я там встречался с представителями экологических организаций. И люди в загрязненных регионах ждут, что условия их работы будут соответствовать экологическим нормам хотя бы постепенно приближаться к ним, а жизнь городов и поселков развиваться в чистой среде. Однако руководство предприятий весьма спокойно идет на нарушение экологического законодательства, что неудивительно, число подобных нарушений, которые, кстати, ежегодно выявляются прокуратурой, выросло с 2000 по 2006 год в 3,5 раза. Да и бояться им особо нечего, ведь штраф за экологические нарушения зачастую в десятки, а то и в сотни раз меньше стоимости так называемых платежей за согласование экологических требований. А эти платежи сами превратились в способ кормления довольно значительной части федерального и регионального чиновничества. Считаю, что нужно серьезно пересмотреть отношение государства к таким грязным производствам. Они не только затратные, и ресурсоемки, но крайне опасны для людей. А в перспективе, имея в виду экономические последствия, они еще и абсолютно не конкурентоспособны. Устарелая практика выдачи предприятиям индивидуальных так называемых, временных разрешений на сбросы и выбросы, экологические требования должны основываться не на частных индивидуальных договоренностях, а на технологических нормативах. И устанавливаться эти нормативы должны по понятным процедурам. Что касается небольших предприятий, к примеру, в сельском хозяйстве, порядок выдачи разрешений в этих случаях иногда можно и упростить, ввести практику декларирования соблюдения экологических требований и контролировать их через систему экологического аудита. И, разумеется, нужно выработать такую систему экологических платежей, которая стимулировала бы предприятие к модернизации основных фондов и использованию ресурсов энергосберегающих технологий. Бизнес должен быть финансово мотивирован во внедрении таких технологий. Кроме того, в топливно-энергетическом и жилищно-коммунальном комплексах, в строительстве и на транспорте нужны дополнительные меры по повышению экологической эффективности и рациональному потреблению энергии и ресурсов. Третье. Сегодня нужно активно развивать экологические инновации, и один из, это один из высокоприбыльных и бонно растущих секторов мировой экономики, к тому же позволяющих экономить и значительные бюджетные средства. По данным экспертов, в 2006 году в мире только в технологии возобновляемой энергии было инвестировано более 50 миллиардов долларов. Это на 33% больше, чем было до того И ожидается, что по итогам только что закончившегося года эти инвестиции составят уже около 70 миллиардов долларов. Это огромные деньги. И такие инновационные технологии, по сути, превратились в самостоятельный, емкий и перспективный рынок. И Россия должна вовремя закрепиться на этом рынке. И, наконец, сектор чистых технологий невозможен без решения вопросов утилизации и вторичного использования отходов. Считаю, что действительно современный вариант ответа на ситуацию – это создание в стране целой отходоперерабатывающей индустрии. Ее развитие будет прямо влиять на структуру затрат предприятий и стимулировать к переходу на ресурсосберегающие технологии. Это особенно актуально в сельском хозяйстве. В развитых странах значительная часть топлива, это общеизвестный факт, в том числе электроэнергии, производится в сельских районах из отходов агропромышленного производства. И последнее по этой теме. Нам следует учитывать растущую озабоченность в мире изменениями экологических э, кондиций и условий климатического фактора, и иметь в виду, что в обозримом будущем российский бизнес может столкнуться с ограничениями на доступ на международные рынки. Предлогом здесь станет низкая экологическая безопасность наших продуктов. Над такой угрозой сегодня должны уже задуматься все заинтересованные федеральные и региональные ведомства. Уважаемые коллеги, с учетом названных факторов уже в ближайшее время следует серьезно изменить эффективность государственного управления, контроля и надзора в природоохранной сфере и при этом исключить существующее сегодня дублирование. Сейчас здесь действует сразу несколько федеральных структур. Это Росприроднадзор, Ростехнадзор. Свои функции выполняет Роспотребнадзор и Россельхознадзор. И отдельные надзорные полномочия в сфере экологии есть и у других ведомств. Полагаю, что можно было бы упорядочить их функции, при этом четко разграничить полномочия экологической экспертизы, экологического контроля, а также завершить процесс разграничения полномочий между федеральными и региональными органами в сфере экологии. Тот процесс, который уже начался. Надо в целом сформировать современную экологическую инфраструктуру, имея в виду лицензирование и сертификацию природоохранной деятельности. Страхование экологических рисков, оно у нас почти не проводится, если проводится, то по завышенным и неконкурентоспособным ставкам и экологический аудит развивать. А также сделать более эффективной программу статистических наблюдений за уровнем загрязнения экологической среды. Решать такие задачи необходимо путем совместной работы всех уровней власти и общественных экологических организаций. Они к этому готовы, следует шире Привлекать экологические движения к мониторингу природоохранной ситуации, к прогнозированию и предупреждению экологических угроз. Сегодняшнее заседание Совета безопасности должно в этом смысле дать реальный импульс к решению вышеназванных проблем. Спасибо.